Я подготовила видеокурс, как быстро освоить программу 1С управления торговлей всего за 4 часа. Да, вы не ослышались, всего за 4 часа достаточно освоить самые простые операции со всеми их деталями. Не всегда обязательно, далеко не всегда обязательно для простой торговой точки или магазина изучать весь функционал, потратить на это 2 недели или там месяц, сидя на курсах, изучая теорию сложную. Достаточно практических примеров, их реализаций и картины ясна. Так вот, здесь вы видите на слайде блоки, которые будут рассмотрены в базовом курсе. Я их разложила структурированно, то есть что зачем следует, последовательный ввод, справочников, документов. Опять же, чтобы каша в голове не образовалась, и все согласно той схеме, которую мы здесь с вами рассмотрели. Чем удобен видеокурс, конечно, это тем, что к нему можно возвращаться вновь и вновь, просматривать необходимую для вас тему, если вы ее подзабыли и так далее. Ну вот мы видим здесь значит, заголовок, подзаголовки, какие темы рассматриваются в базовом курсе, начиная от основных справочников, ввода остатков, и основные документы пошли. Вот поступление товаров, услуг со всеми его деталями, возврат поставщику. Дальше цена ценообразования. Тема ценообразования, конечно же, рассматривается без нее никуда. Со всеми ее деталями, подробностями, особенностями. Операции по денежным средствам, то есть когда происходит уже оплата от покупателя, или мы оплачиваем поставщику, и другие виды движения денежных средств. Определение основных документов покупателя – это реализация и возврат от покупателя. А также операции по складу, вот, о которых мы говорили, также блок инвентаризация, как она производится, как заполняется, проводится, и на основании ее вводятся два документа. Дальше следующий пункт – это формирование отчетов, только более детально уже рассматриваем, и тут еще другие отчеты представлены в базовом курсе. А также плюс вы получаете допол дополнительный функционал, где я рассматриваю такие темы дополнительные, как работать с функционалом 1С, те темы, которые должен знать каждый пользователь, я считаю, 1С, который, и обладая которыми вы становитесь уже более опытным пользователем. И многие вопросы решаются намного быстрее, качественней и результативней.